Друзья, наступила такая интересная пора, зима. Ой, красота. Дети тут бегали немножко, правда, приболели. Одна уже вон выздоровела. блин. Да нет, надо подышать равно. Да. Подышать? Уболею, дышать, зима, Снег чистим. Кто-то говорил, что совсем будет сконско. Не, ну, не совсем. Не совсем. Пусть, <laughs> не совсем. Не совсем. Да, еще. Да, Да, адекватно. Нормально. Ох, снег шел 2 или 3 дня подряд. Ну, то есть Бедро так. Вот. Даже, не, не, пускай там цветы Цветочечки растут. Да. Эти еще будем укрывать, обрежем губы. Ну, а резко. Мы, а, мы не будем готовы к Так, там у нас перепела вылупилась. Мы покажем вам моментик с этим моментом. Сейчас ходим в кручатник, расскажем, что у нас там. Все в большом количестве наложили или положили. Сейчас нужно. Поправи эту лампочку. Юля, ничего не видно. Ну, кому-то же надо это сделать. Не, понятно? Да, ёбр. о, Вот так. Ох ты! Ой, Ой мы тоже ослепли. А -а -а. За эту красоту на Ну, помещение тепло, друзья. Помещение тепло. Да. Так это ложим, кладем. Нужно посмотреть одну девочку нашу девочка наша вот это большое вот это у нас ой куша кулапки заколочили стало страшно кулапки заколочили все девочки давай девочки посмотрим что с вами а что что она должна быть цыкольная о все вот такие кабаны до штук 20 мы же 25 друзья вы не поверите я сам не поверил пока не подумал должен быть у нас приплод что мы в такой ситуации делаем? Что мы делаем в такой ситуации? Идем домой. Пусть заражает. Отходите. отходите. Так, в такой ситуации, Один у нас идет, тут раз, и... два, вот. Она. За исключением. Мамань. Вот таких небольших манипуляций. Мне нарезаны ага. заслонки, щиты. Да, заслонка. О, они... вот, с первой попытки, видите, друзья? Так. Выставляем. Так, я такой На них сложим сетка. Ложим сено. Конечно, сено не очень ложится, потому что они его съедят. Но я на завтра положу туда еще что? Самому. Так, выскочил. Вот вышли у нас гнезда. Такие вот карапузики. И нужно что сделать? Убрать заслонку убежали заслонку а, а здесь вот такая была соломка видите остатки гнезда гнездо я пока не убираю вот гнездо я пока не убираю пускай они чтобы лапки так два штук к сетке и ну, не сразу так она Ух, если ты не родишь пойдешь на мясо 20 штук. Двадцать два штуки Или двадцать четыре Очень много Так, что у нас еще, друзья Так, вот здесь у нас такое серебро Минское И мы немножко сено положим все-таки внутрь Потому что по высоте они не достают Малышок, мордочка торчит только А эти уже тоже выселебные вот. О, какие они! Красоты. Оказывается, да, большие. Сейчас только мордочка торчит одна. Да. О! Так, что у нас еще ой, здесь ой. на повестке дня? Что на повестке дня? Одна. Одна 2 должна родить. Вторая так, вот здесь так вырастила уже больших вот еще одно серебро. Засеребрились. Кто-то спрашивал, почему именно серебро? Если. Ну не именно там. Нет, именно. Почему именно серебро? А кто спрашивал, да, большинство людей спрашивает. Объясняю. Хорошая новое, это забытая старая. Вот эту фразу запомните или когда-нибудь вспомните. Хорошая новое, это забытое старое. А панон, это все-таки более новая порода. А вот серебро, это советская старая хорошая дедовская порода. Проблема в другом. Найти это серебро качественно. Вот это сложно. Вот это да. Но это уже другой вопрос. А так, я честно надоел отвечать на вопросы привесов, хороших мамок, выкармливать и все остальное. Я повторюсь, у меня между клетками деревянные все эти там, перегородки. Они не имеют контакта помеж собой, то есть не грызутся там, не, не выясняют отношения. никаких не, не Поэтому у них все нормально. Кушайте. Это я кладу малышам, которые ну, по высоте не достают. Привет. Немножко мы отбили тут кроликов, потому что мы ездили на дожинках. если кто видел. На дожинках мясо кролика брали очень хорошо, даже удивительно. Шрупу не так брали за полтора рубля стаканчика, а вот мясо брали. Цифра, да. Продавали мы отдельно еще дополнительно печень, но печени получился один лоток килограммовый, 950 грамм даже. Я за 10 рублей отдал. А мясо по 15 рублей. Правда, в разборе, в лотке. Но брали. Если было бы больше, продал бы больше. Первое, что и подходили, спрашивали, это именно мясо. Второе, это живой кролик. Но я на выставку, ну, не какая на ярмарку. Какая ярмарка, это, это праздник. Образ. На этот праздник брал а, кроликов. Вот этих девочек. Вот этих девочек. И когда я повез с собой вот такую девочку, во а второй оказался у нее катаракт. К сожалению, бывает такое. Один. А вот у нас глазиком, если вы можете посмотреть. Это катаракта. К сожалению, это только на мясо, потому что ну и они были на мясо. Так, что я хотел сегодня сделать? Убрать, поставить, пристелить, покормить. Ну еще сегодня надо идти смотреть припелок. Ах ты, паскудник ты! А? Домой. Кто-то говорит, зачем ты их так хватаешь, зачем ты их бросаешь, господи, кто их бросает, кто их хватает, это от любви такой, ну, есть же пословица, кто кого чубит, кто кого любит, эээ, дурни, не ведайте белорусскую мову, Все, всем до всем счастья, здоровья, ну, и что могу сказать, мирного неба над головой, смотрим перепелок, всем пока, друзья, всем привет, уважаемые друзья, Ну вот у нас, вывод перепелов, им уже третье сутки, из 50 яиц, Юлька довезла из города Могилёва всего лишь 49, одно слава богу, всего лишь одно слава богу разбилось, из 49 штук в нашем инкубаторе без переворота вышло 29 цыплят. К сожалению из них, 4 мы уже потеряли, в первые же сутки один утопился вот вон вон вон там вот у чашечки утопился, к сожалению, для них это большая миска. А поспешил с инкубатора достал сухих, точнее мокреньких и положил под лампу вот там видите и они присохли к линолиуму. Здесь лежит у нас линолеум. Господи линолеум с обратной стороны то есть махристой частью, чтобы они не скользили и чувствовались великолепно под ним, под линолеум, там уже сеточка ну, малыши бегают, в жизни радуются такие очень шустрые в руки их брать неудобно, потому что они сразу же убегают даже, наверное, шустрее, чем наверное маленькие цыплята ну, вот такая у нас красота здесь, как вы видите, две породы феникс и техасец они четко отличаются одни беленькие, вторые полосатенькие между прочим из 6 инкубаций яйца вот это мне сам больше понравилось Борочить не нужно температура была два режима 37,8 37,5 на вылуп и всего лишь 15-17 дней круто не то что утка вот такая у нас маленькая красота конечно они такие крохи что на спичечный коробок наверное два ступень помещается маленькие такие но все равно интересно